В Казанском университете стартовала межрегиональная научно-практическая конференция хирургии Зона профессионального риска». Ну, мне хочется, чтобы и вы сформировали, даже если хотите, то есть материал, который сегодня вы услышите и рассмотрите, чтобы и вы сформировали позицию, по которой вы могли бы и объяснить свои действия, и защитить себя. РУСФОНД вместе с Казанским университетом продолжает помогать больным детям. В помощи нуждается пятилетний Тимур Гарифуллин. Мы вот прошли первый курс терапии, э, массажи, бандажирования, заказали лечебный трикотаж, который он носит вот в течение года. И, естественно, эти курсы нам нужны пожизненно. Сессия в самом разгаре. Что чувствуют студенты и как справиться с волнением перед экзаменом? Одни люди переживают сильнее и дольше, другие меньше да, и менее интенсивно. Всем привет, в эфире Универ Ньюс, а в студии Радик Загидуллин. Казанский федеральный университет в рамках рабочего визита в Республику Татарстан посетил председатель комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связями соотечественниками Леонид Калашников. В сопровождении проректора по общим вопросам КФУ Решата Гузеерова он побывал в музее истории Казанского университета, в том числе осмотрел входящую в его состав мемориальную аудиторию юридического факультета. Мне приятно сегодня находиться у вас в университете и посидеть тем более такого чести мало кому удостаивается на скамье где когда-то сидел улльянов Ленин и, или толстой писатель. но видимо вот какая-то аура, которая притягивает таких талантливых людей и сегодня такие талантливые люди в Казани тоже есть и к ним стягиваются вот эти евразийско интеграционные процессы.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 Приурочены к празднованию одной из самых важных дат в истории страны – Дню России, который ежегодно празднуется 12 июня. В Елабужском институте Казанского университета были подведены итоги Второй научно-технической школы новых технологий. Все подробности в сюжете. В течение 10 дней учащиеся 6 по 11 класса со всего Татарстана занимались изучением основ программирования и проектирования робототехнических систем. В рамках реализации проекта «Поколение индустрии 4.0» ребята занимались изучением технологий машинного зрения, интернета вещей, программируемой автоматики и дополненной реальности. Один из мальчиков сделал очень интересный проект по мониторингу форм образовательной деятельности в классах. И этот проект он реализуется в рамках цели устойчивого развития, связанного с обеспечением доступности образования. Преподавателями школы стали специалисты лаборатории робототехники и промышленного дизайна города Казани. Конечным результатом смены должна была стать разработка проектов в области экологии и социального развития. Мы создали проект по обновлению безвык фронтов. Цель нашего проекта в том, чтобы... Сделать, как раз определить, в каких местах больше всего появляются грозовые фронта и в этих местах установить ферму по молнии. Всего в ходе презентации было представлено 9 проектов, каждый из которых был направлен на решение важных проблем экологии региона и развития социальной инфраструктуры. Елизавета Никитина, Айдар Нурмеев, Универ -Ньюс. Казанский университет уже несколько лет продолжает сотрудничество с Русфондом. В помощи нуждается пятилетний Тимур Гарифуллин, у которого врожденный порог развития лимфатической системы. Все подробности далее. Первые о болезни Тимура его мама узнала на последней неделе беременности. Врачу на УЗИ показались адутловатые икры и стопы. После рождения Тимура перевели в детскую республиканскую клиническую больницу <coughs> на диагностику, но диагноз лимфедемы ему поставили не сразу. В прошлом году, это получается, 6 лет, мы вот узнали то, что в нашем городе есть лимфолог Айгиш Камильевич, попали к нему. Как раз нам экстренно нужна была помощь. Лето было жаркое, ноги сильно отекли, И мы вот прошли первый курс терапии, массажа, бандажирования. Заказали лечебный трикотаж, который он носит вот в течение года. Эти курсы нужны Тимуру пожизненно. Трикотажное белье шьется только по заказу, на каждую ногу по отдельности. Массажи и бандажирование не входят в программу бесплатного лечения, поэтому семье все приходится делать платно. Русфонд вместе с научно-клиническим центром запустил благотворительный проект в помощи детям, больным лимфедемой. Это довольно-таки серьезная проблема лечения лимфедемы. А когда это касается детей, это очень важный процесс, мы все хотим, чтобы наши дети были здоровыми, а когда они начинают болеть хроническими болезнями, это всегда очень большая такая ноша и психологическая, и материальная для родителей. Несмотря на болезни, Тимур старается жить обычной жизнью пятилетнего мальчишки. Строит лего, мечтает работать в кафе и даже борется со своим папой. Я по данным сайта Русфонда, Тимуру на лечение требуется 591 810 рублей. Сейчас в семье Грифулиных очень важно собрать нужную сумму. Для этого нужно отправить смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщений 75 рублей. Также любую другую сумму можно внести на официальном сайте Русфонда. Сессия в самом разгаре. Что чувствуют студенты и как справиться с волнением перед экзаменом, узнаем в сюжете наших коллег. Тополиный пух, жара июнь. Для студентов эта песня не кажется беззаботной. Начало лета, пора экзаменов. И все студенты переживают их по-разному. Особенно волнуются студенты младших курсов. Этот семестр достаточно был очень тяжелый, поэтому я очень волнуюсь перед экзаменами. Постоянные занятия дома, то есть повторение, повторение, еще раз повторение. Ну, такое волнение появляется, наверное, вот перед кабинетом, когда уже заходишь. Уже за три года как-то привыкли, что, ну типа, приходим, учимся, готовимся и сдадим. Конечно, волнуюсь. Но иногда есть некоторые, сами, которые я сам знаю, что будет очень трудно сдавать. Обычно все студенты испытывают стресс, какие-то волнения, но уже со временем привыкаю. По статистике для двух из десяти студентов стресс перед экзаменом может стать причиной провала. Но психологи утверждают, что волнение – это нормальная реакция организма перед испытанием. Одни люди переживают сильнее и дольше, другие – меньше да, и менее интенсивно. Можно подышать, например, на счет, на счет 5 глубокий вдох, посчитать про себя до 5, задержать дыхание насчет до трех или тоже до 5, и также насчет счет до 5 – Выдох сделать. И так несколько циклов, 3-4, не больше 5 обычно. В Казанском федеральном университете действует психологическая помощь студентам. Контакты можно найти на сайте университета. Номер экстренной психологической помощи 7 843 206 5505. Анастасия Вахрушева, Анна Азанова, Фарид Захит Углы, Универньюз. На ну, этом все. В студии был Радик Загидурин. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!